В прошлой серии парни решили пропустить занятия по вокалу и организовали вечеринку с друзьями. Но педагоги быстро узнали правду и теперь участникам предстоит выполнить задание от Руслана. А именно отправиться на музыкальную премию Юна и договориться там о эфире на радио. Что ж, получится ли у парней выполнить поставленную задачу, посмотрим прямо сейчас. громкие крики вокруг. Волнами в воздухе кружатся руки И время замедилось друг э? Забрала дух, загнала круг Тех ненормальных двух Глубокий вдох, считаю до трех Остановить так и не смог Будто огло, будто забыл Будто бы я по-другому не жил Там как не были Старая книга на полке пылится Может нам снится Мы продолжаем кружиться Мы получили наказание от Руслана и отправились выполнять задание. Мы поехали на церемонию Юна, и вместо того, чтобы наслаждаться атмосферой и веселиться, нам нужно было договориться по поводу радиоэфира. Блин, iemand, это так, кто нам задание Камон, если ты это смотришь, у нас дела довольно плохие. не знаю, как мы будем ходить, подходить к людям, проблематично довольно. Но сейчас будем, то придумать. Или же, как мы это сделали с вокалом, будем ничего не делать, скажем, что сделали. На красной дорожке присутствовало много классных звезд, артистов. Было много пресс, много ведущих. На красной дорожке горячий шоколад. Встречайте, пожалуйста, девушки, доброго вечера. Эта атмосфера всегда, когда рядом куча творческих людей, это все вспышки, это все, оно на самом деле вдохновляет. И такие хорошие эмоции дают. Сейчас мы будем подбегать к Кате Асачи, ведущей Нет, Не будем подбегать к Кате Асачи. Но мы все равно ждем человека, которого мы знаем, и будем уже на него рассчитывать. Вначале, когда мы вообще услышали задание, мы думали, что это не так уж и сложно. Но уже когда мы очутились там в этой всей суматохе, мы понимали, что очень сложно найти такого артиста потому что они были очень заняты они готовились к выступлению фоткались, разговаривали с прессой у них не было времени вообще с нами пообщаться и даже прослушать нашу песню Привет. Привет. Привет. мы нашли Сергея Бабкина. мы поняли, что это наш единственный шанс сейчас подойти, выхватить его и дать послушать нашу песню. Там Дима Манадик недавно написал песню, <свист> Эээ, и мы хотим посетить его в ротации. Вообще, подойти к незнакомому человеку, начать с ним разговор, э, очень сложно. А тут, тем более, еще дать послушать нашу песню к знаменитости, это просто нереально. От нас, блин, много требует. Можно вам сейчас ее включить и вы ее прослушаете немного? Давайте. Было очень забавно наблюдать за ним, как он слушал нашу песню, потанцовал, подпевал. Это было очень прикольно. Реально это успех. Он стоял, и у и я такой, слушай, вот так вот сделал. Это то, что мне надо. надо... Да, конечно. Спасибо конечно. Большое. Слушай, Крутая песня. Спасибо. Так, сейчас мы ходили по июне, по красной дорожке и заметили знакомое лицо в виде ведущего. Сейчас он освободится, мы к нему подойдем и этот раз спросим про нашу возможность стать на ротацию по радио, так что. Ведущие были очень рады нас видеть. Привет, привет, привет, парни, привет! Они были очень рады нас видеть, и мы дали послушать им нашу песню. Танцы? Круто! Ребята, конечно мы ждем, мы за молодых кровь, мы за молодых артистов. Ласково просим на наше радио. Мы очень рады и благодарны ребятам, что вызвались нам помочь. Пятерочка, пятерочка, пятерочка, дизайнфэнк, уууууууууу! Да, мы добились свои цели, мы главное выполнили задание и мы не опустили руки. Ура! И нас пригласили на радио, нас пригласили сами. Настал момент, мы приехали на радиоэфир, чтобы вся страна нас могла услышать и послушать нашу новую на данный момент песню. Да. Ты, ты, ты, Материя, у для своих. А нас очень тепло встретили радиоведущие, они были рады нас видеть начался эфир. Доброе утро! Ребята, слушайте, все случилось ровно как мы и планировали, как мы и обещались. Расскажу небольшую предысторию. На церемонии вручения премии Юна после красной дорожки ребята подбежали, говорят, так и так, динамики есть такая тема. У нас есть крутая песня, нам ее написал один очень крутой человек. Послушайте, и мы хотим запремьерить ее на нашем. Было дело? Да, да Вот, конечно. было дело, и вот она встреча случилась. Доброе утро, мальчики. От миссиара Атмосфера была очень веселая, нам было приятно и комфортно общаться с такими людьми, потому что от них веяло одним позитивом, они были очень классные. По шкале от 1 до 10 оцените честно свою песню «Танцы до упада». Хорошо, mm -hmm. вы молчите, 10, конечно. Конечно, yeah, 10. Я предлагаю запремьерить прямо сейчас, дамы и господа, делайте громче, D-Side в гостях на нашем радио, и сегодня здесь премьера «Танцы до упада». Когда запустили нашу песню в прямой эфир, все начали петь, танцевать, веселиться. Было очень круто. Мы очень эмоционально зарядились от ведущих, ведь они а, ну, очень позитивные люди, очень искренние. Они Сами прокачались от нашего трека, так что мы в таком творческом тандеме сосуществовали. Поем танц до упада, танц, танц до танц, танц до упада. радио! Все, фирменное движение, это, я так полагаю, уже вот эти танцы, которые из клипа, да? Клип-то уже отсняли? Буквально недавно. Если вкратце о клипе, то он будет очень отличаться от всех наших предыдущих, так как во всех наших предыдущих была именно хореография поставленная, а тут, наверное, танцы от души Импровизация, импровизация! Вы сказали о том, что нет постановочной истории, все это импровизация, то, что вот прет из человека, когда нравится песня круто, хочется плясать, да? Рассказывайте, как снимали, где снимали, сколько снимали, с кем снимали? Кто снимал? Была очень большая съемочная команда, но... А, в самом клипе этого не видно. А, я снималась а, в, буквально в одной комнате, но было очень много декораций, она всячески а, менялась на mm -hmm. протяжении всего клипа. А, было много танцовщиков, много разных людей в разных направлениях танца. А, все получилось очень от души, все очень искренне. Yeah. А, и мы сами очень кайфанули от а, всех 4, 14 часов съемки. Сказать, что знаете, у нас сегодня в гостях подъедковый бойс-бенд, э, но а звучало, вот, хлопцы, ни падец. Мы вернемся до бесед с вами буквально через небольшую полярную. Единственная горилка на открытом поле. Единственная горилка. Нормально горил. У нас подъедковый бенд. Горил. 18 плюс. Они настолько активные, они так громко говорят. Все, это прям заряжает. Когда концерт в Киеве, ребят? Э, в начале июня, в самом начале. Да. В начале, в начале, ну, в начале лета. Ну где да. на вот Когда да, уже картина. все начнутся школьные каникулы и когда девочкам можно будет отрываться и не боясь того, что завтра рано утром просыпается школа. Не пропустите уже 3 июня в городе Киев приходите. Покупайте футболки. давайте же бьем припевчик еще раз. Три, четыре. Танц до упада, танц, танц до упада. Эй! Танц до упада, танц, танц до упада. у до упада, танц, танц до упада. Это все, что мне надо. Мне очень понравился этот эфир на радио. Я очень хочу еще сюда приехать. Спасибо, парни. До новых встреч в эфире. Да, спасибо. Спасибо, вам, спасибо. В конечном итоге мы все-таки это сделали. Задание выполнено. Наша песня на радио. А, с нами были в эфире два безумно талантливых ведущих, которых мы уже видим не впервой Они а... очень крутые на самом деле, они такие все Особенно дядька да и тётка, они все Спасибо им большое за все содействие, потому что если бы не они, который бы нас убил И мы бы не сделали свое задание Ребята, спасибо! На месте не сиди, это сайт И мы продолжаем качать, эй, йоу Все, кто с нами за месяц сайт подостроил кашу на месте Вашего концерта осталось 2 месяца, на этой неделе вы должны хорошо поработать, отправляйтесь на занятия Делали там новую песню, да, сделали, мы выполнили это задание наконец-то, а нам ничего не будет. И он у меня треш ноги. Да, весело. Мы, да. мы танцуем, каждый.